Весь третий эт будет у нас направлен на то, чтобы получать результаты. Чтобы реализовать силы первого эта, вложенные в каждого человека с одной стороны, а с другой стороны реализовывать эти силы только через алгоритм вашей победы и никаким другим способом. Любое нарушение алгоритма вашего, вашей победы для воина однозначно считается предательством, предательством самого себя. Я не устану вам еще раз напоминать о том, что мы речь ведем, конечно же, о людях-войнах. И любое другое понимание применения рун и позиции себя в этом мире не должно присутствовать в вашем сознании. Только лишь помня о том, кто вы есть, вы можете добиться правильного результата. Ведь очень важно добиваться результата правильно своим методом. Не предавая самого себя, не предавая тех сил, которые за вами стоят. Победа любой ценой это неправильная победа. Неправильная победа. Да, это первая победа, которая, как говорил родоначальник этой тезы, да, еще одна такая победа, и у меня не будет Анной. Да, вот еще одна такая победа, и у меня не будет в жизни. Можно сказать про себя, если ты достигаешь победу совершенно неправильным путем. Здесь нам очень важно научиться действительно реально достигать результатов. Именно правильным путем. Ведь мало вывести алгоритм победы эмпирически, то есть умственно. Его надо теперь научиться прикладывать на практику научиться прикладывать неким способом, который абсолютно утвердит ваше право в этом мире, что называется, перепропишет вас в информационном пространстве совсем в ином качестве, совсем в ином статусе. А для этого вы должны пройти определенную серию не то чтобы испытаний, а сколько, назовем это так, показательных выступлений. Вы должны продемонстрировать и себе, и миру о том, что вы действительно можете. И что алгоритм победы, который вы вывели эмпирически, исходя из своих собственных внутренних переживаний, не является ни вашим домыслом, ни вашей иллюзией, ни вашей фантазией, ни еще чем-нибудь, что, скажем так, делает вас приличным в собственных глазах, но, к величайшему сожалению, в глазах сил будет выглядеть, как человек, одевший на маскараде немножко другой, очень чужой, чужой мундир с чужого плеча. Да? Вот этого мы, конечно, допустить не можем. И руны третьего это позволит вам найти именно свою силу, которая будет правильно вас поддерживать в этих, в этих самых алгоритмах победы. В реальной человеческой жизни вам нужно будет проявить правильность ваших выводов относительно собственных алгоритмов победы, относительно руны Саила, которая, пронзая нас сквозь все тонкие тела, объединяет их каким-то своеобразным, всегда специфическим для каждого человека индивидуальным логическим смыслом. Это и называется алгоритм победы, это и называется первооснова добра. Добро у каждого человека должно быть свое. Поверьте, его не может быть одного на всех одинаково. Счастье всем и никто, пусть никто не уйдет обиженным, это немножко не тот метод. Он не поддерживает ни индивидуальное развитие, ни человеческую индивидуальность. Счастье как удовлетворенность собственными действиями должна исходить из правильности этих самых действий. Будут вам показывать еще раз, кто вы есть. Первый Эд у нас с вами шел треугольничками, такими тройками, устойчивыми величинами. Феху Урус трансформировалась Турисас и показывали степень вашей решимости, исходя из уровня прав и уровня силы воли и уровня включенности в землю с одной стороны. Турисас как сила решимости в свою очередь предполагала и силу Ансус, и силу Кеназа, да, что в свою очередь давало вам возможность познать систему равновесия и что в конечном итоге привело к Вуме. Да. Вот тройками такими соединенными, устойчивыми конструкциями мы шли с вами в первом эти. Второй эт отличался от первого о том, что все руны шли степ бай степ, как бы вот одна трансформировала, выводила на другую, одна на другую, одна на другую, одна на другую. И только лишь последовательная трансформация могла привести нас к руне Савила. А вот третий эт будет идти немножко в другом в другом формате. Да? То есть там тоже есть своя алгоритмика, там тоже есть своя частотность. По крайней мере первые четыре руны они рассматриваются у нас парно. И каждая руна первой пары и второй пары, они, что называется, диаметрально противоположны друг другу. В этом тоже есть определенный смысл, который, секрет которого я вам раскрою после четвертой руны, чтобы вы изначально не индуцировали себя, не программировали свое сознание на какой-то заведомый результат. Только лишь пройдя все четыре первые руны, мы можем с вами сделать какой-то вывод относительно самого себя. И тогда пятая руна будет логичным проявлением того, что вы проявили на первых четырех.